Как изучается движение? Исследование любого явления начинается с наблюдения его в естественной обстановке. Допустим, мы хотим изучить движение падающих тел. Прежде всего, надо увидеть такое движение. Но это... Недостаточно. В самом деле, сколько раз вы видели падение тел, но вряд ли вы сможете исчерпывающе ответить на совсем, казалось бы, простые вопросы. Почему тела падают на землю? Как они при этом движутся? Почему два различных тела за каждую секунду падения проходят одинаковые расстояния. Чтобы ответить на эти и подобные им вопросы, недостаточно только наблюдать за естественным падением тел. Необходимо многократно изучать его в ходе специальных опытов для выявления присущих ему особенностей которые не сразу бросаются в глаза. Вот как, например, изучал закономерности падения тел Галилеи. Согласно устным преданиям, он ронял со знаменитой наклонной Пизанской башни Италия одновременно чугунные и каменные шары. Рисунок 8 и обнаружил, что они достигали основания башни в одно и то же время. Галилей предложил выдвинуть гипотезу, что легкое птичье перо упало бы с башни одновременно с тяжелыми шарами, если бы не было сопротивления воздуха. Каждая научная гипотеза должна быть проверена экспериментально путем постановки специальных опытов. Возможность экспериментальной проверки гипотезы Галилея появилась только после изобретения воздушного насоса. Выполним такой опыт. В длинную толстостенную стеклянную трубку поместим в свинцовый шарик, кусок пробки и птичье перо. Быстро перевернув трубку, мы увидим, что свинцовый шарик упадет на дно трубки гораздо быстрее пробки и птичьего пера. Рисунок 9А. Так падают тела когда в трубке есть воздух. С помощью насоса откачаем из трубки воздух. Рисунок 9 b Закроем кран и опять перевернем трубку. Теперь мы видим, что в безвоздушном пространстве в вакууме свинцовый шарик, кусок пробки и птичий перрон падает одновременно. Рисунок 9 в Таким образом, опыт подтвердил гипотезу Галилея. Позже Ньютон разобрал теорию, которая объяснила, почему и как падают тела на Землю, а также многие другие механические явления. Она не потеряла своего значения и в наше время. Классическая механика используется для расчетов. Связанных с движениями поездов, самолетов, искусственных спутников Земли, с запуском космических кораблей, строительством зданий и другое. Таким образом можно сказать, что изучение физического явления должно включать следующие этапы. Первое. Наблюдение явления в естественных условиях. Второе. Выдвижение предположения, гипотезы для объяснения явлений. Третье. Многократную экспериментальную проверку гипотезы как в естественных, так и в специально созданных лабораторных условиях. Четвертое. Анализ результатов эксперимента, который либо подтверждает выдвинутую гипотезу, тогда она становится базой для создания теории или выходит составной частью в уже существующую теорию, либо делает необходимое выдвижение новой гипотезы. Пятое. Объяснение на основе созданной теории не только уже известных явлений и закономерностей, но и предсказания новых явлений и новых закономерностей.